Здравствуйте любознательные детеныши Хамасапинцы, в новом выпуске в мире моперов вы увидите моперост однокарточный, маппер классический, интересный, моперус очевидникус. Начнем с первых представителей моперского царства колокковых. Моперы однокарточные появились совсем недавно, в ходе спаривания сербского мопера с сербским мопером. Приведем двоих из этого вида в колобковых, берлинский маппер и пинский маппер. Их карты фактически идентичны карте сербского. Сценарист, конечно, ничего не имеет против данных особей и наоборот подписан на них и смотрит, но смотреть на одну и ту же карту все большего количества мапперов. Следующий вид, маппер классически интересный, таких мапперов очень мало, но рассмотрит одного представителя из этого царства, и в маппер данный представитель своего вида выпускает довольно интересные видео с очень красивой рисовкой и интересным сюжетом, но минус данного вида в долгом ожидании результатов жизнедеятельности. Данный вид любим всеми наблюдающими за моперско животным царством. И, наконец, последний вид, моперус очевидникус. Ну тут все очень просто сюжеты. У данных представителей известны уже наперед. В основном их сюжет зависит от их политических взглядов. Допустим, маппер левый, то определенно возродится СССР СС, и захватит мир. Если правый, то и нагнет всех раком. К сожалению или к счастью, данный вид довольно распространен, но сценарист упор. Что же, дорогие телезрители, пора закругляться. Увидимся в следующих выпусках. Пока.